Чем повесть о красавице и чудовище Ну, может, там по-другому было написано Неважно. История-то как раз забавная получилась Вы сами послушайте Красавица и чудовище Страшная сказка Опять улипла. Да Помогите! Ну, что ты будешь делать? Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Эй, Волк! Ты что мне на голову сел? Ты что, не видишь, что это я? Красная шапочка! Ого! Ничего себе! Это ты не выспалась что ли сегодня, а? <свист> Ой, очень смешно. Не видишь что ли, что я табуретка? Неужели непонятно, что я заколдована? Прочитала я конец сказки Красавица и чудовище и поняла, что там все несправедливо. Это я красавица, это я должна выйти замуж за красавца принца заколдованного. Привет. А вы бабушка кто? Ой, что это со мной? У меня ноги как деревянные Как я в таком виде за принца замуж выйду? Безобразие какое А ну пойдем, я покажу, как красных шапочек заколдовывать Книгус, Фикус, забери, Кус А! А, вот она, вот она! Это коварная старушка! Ты зачем красную шапочку в табуретку превратила? Разве можно так с маленькими девочками поступать? А зачем она меня старушкой назвала? как молодых девушек обзывать. Скажешь по-хорошему волшебные слова, чтобы я шапочку расколдовал. Ни за что. Привет, компьютер. А ну-ка скажи мне волшебные слова, чтобы мне шапочку расколдовать. Отвечаю. Волшебные слова. Грибли, грабли, жвабри. Швабри. Рыбли, крабли, швабрин. Ты во что меня превращал? Я тебе покажу, как девочек правильно расколдовывать! Ну, признавайся, где моя невеста? Вот я твоя невеста! Целуемся. А -а -а. А -а -а. <звучит> <звучит> <звучит> вот его невеста. Я так и знала, все мужчины одинаковые. <звучит> Хорошо, табуреткой не осталось. Ну и ладно, он мне сразу не понравился. Ну вот, как всегда, опять ничего не поняла. Красавица моя! 呼呼呼！